Очередь за карамельными яблоками Не успеваем готовить карамель Берите стойку с двумя карамелизаторами О, яблоко в карамели Даже стойку не видно, представляете? 9 мая, город Березники население 140 тысяч и вот так уже целый час стойки не видно просто эффект толпы